Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас будет разговор о такой сильной компании ТМК, трубно-металлургическая компания. В принципе, давно я хотел сделать подобное видео, и сегодня, наконец-то, такой светлый, приятный день. Это видео будет именно о позитиве, именно о хороших благах, о хороших началах, о хороших перспективах и о дальнейшем росте компании ТМК. И первое, друзья, с чего мне хотелось бы начать э, разговор о компании, это представиться, меня зовут Максим Винокуров, э, с трубно-металлургическим компанией, я работаю с 2000 года, и, в принципе, э, не пожалел ни одного дня, что связал именно свою судьбу с этой сильнейшей, опять же, повторяю, в мире компании, которой, в принципе, я доверяю, и верю в нее, и буду дальше верить и продолжать, э, так сказать, создавать успех в этой компании за счет э, собственного присутствия, скажем, нахожусь э, в этой компании, в принципе, также позитивно, энергично хочу э, создать такой поток энерг, энергично мощный, который даст компании дальше развитие э, во всем мире э, нашей трубы. Друзья, если честно, то у меня просто как бы нет слов от этой радости, скажем, такого вот внутреннего, душевного такого состояния, как покоя, как и, в принципе, такое ощущение, как будто, э, ну, знаете, так, такое что-то огромное связано именно со мной, именно с этой компанией, то есть, в принципе, мы все находимся вместе и получаем такой позитивный э, посыл, скажем, такой именно... От развивающихся возможностей, от тенденции к росту, от успеваемости. Дело в том, что мы. Друзья, что такое вообще компания ТМК? И как она была создана и вообще, что с ней вообще происходило по сегодняшний момент? Давайте зайдем с истории вообще возникновения этой сильной компании. В принципе, изначально я думаю, никто, наверное, не верил в то, что компания достигнет таких больших успехов на сегодняшний момент. И, друзья, давайте поговорим о том, как все-таки же компания развивалась. ТМК была создана в 2001 году. В 2002 году в состав ТМК вошли Волжский, Северский и Синарский трубные заводы. Открыто представительство компании в Азербайджане. В 2002 году в состав ТМК вошел Таганрогский металлургический завод. В 2003 году основана дочерняя компания ТМК «Казахстан». В 2005 году открыто представительство компании в Китае. Также принято решение о преобразовании ТМК в открытое акционерное общество. В 2006 году в состав компании вошли румынские предприятия. Осенью 2006 года ТМК разместила свои ценные бумаги на лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили ее в 4,8 миллиарда долларов. Пика капитализации ТМК достигла спустя год – более 9 миллиардов долларов. Друзья, я предлагаю немножечко продолжить в ускоренном темпе, опустить все эти даты. Я не хочу сейчас перечислять, сколько вообще вошло компании и какой там оборот вообще в плюсе у данной компании, потому что это может занять очень большое количество времени. А мне хотелось бы немножечко осветить картину и немножечко насыщенно дать рассказ о компании. Друзья, и давайте пойдем дальше. 8 апреля 2020 года Совет директоров компании принял решение в июле 2020 года провести делистинг на лондонской фондовой бирже. Также предприятие выставит оферту на выкуп Волжским заводом 358,8 миллиона акций головной компании по цене 61 рубль за бумагу. Это 34,4% капитала. Цена выкупа предполагает премию 37% к цене одной обыкновенной акции ТМК на московской бирже 7 апреля 2020 года. После публикации сообщения о бабике и делистинге на LCE компании акции подорожали почти на 22% на обеих площадках. Друзья, 9 марта 2021 года ТМК заключила сделку по приобретению 86,54% акции ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». У его основного акционера Андрея Комарова сумма сделки составила 84,199 миллиарда рублей. Друзья, давайте простыми словами. Я думаю, что вы понимаете масштабы и объемы компании ТМК. ТМК полностью просто гигант сегодня на мировом рынке, вообще во всем мире. Это детище, скажем, 21-22 века и, в принципе, неограниченной возможности компании ТМК. Данная компания просто поглощает все мелкие компании, которые, в принципе, стоят на дороге, скажем, и мешают развитию трубной металлургической компании, вообще к ТМК компании в целом, поэтому я думаю, что не стоит мешать и вмешиваться в цели компании ТМК, только Содружество, мировые соглашения, идти навстречу компании ТМК, как говорится, в помощь, не рекомендую, как говорится, как я сказал, уже мешать компании Уважаемые инвесторы, хотелось бы обратиться к вам Если вы еще сомневаетесь в том, что компания может или не может То я вам скажу, что стоит вкладывать в компанию деньги Не надо думать про другие какие-то отрасли Компания на сегодняшний момент набирает сильнейший оборот по прибыли, по достижениям, по разным разработкам я думаю, что нужно вместе как-то подумать, и как правильно проинвестировать ваши деньги Я думаю, что вы сможете связаться с головным офисом компании ТМК И, в принципе, вам все расскажут, подробно все объяснят Но я думаю, что нам нужно просто объединя... объединяться Все ресурсы, которые вообще есть в России, я думаю, что стоит вложить именно в компанию ТМК для блага нашего скажем общего дела и россии в целом друзья сейчас на сегодняшний момент цели компании двигаться только вперед как говорится и не шагу назад друзья также хотелось поговорить о культуре компании как я уже сказал работаю в компании более 20 лет и помимо что так наружных видов деятельности компании продажа отгрузка всякие рынки и так далее хотелось поговорить о самой компании что внутри находится и хотел отметить что условия персонала который находится на заводах в цехах в принципе создаются все благоприятные условия для того чтобы рабочий чувствовал себя комфортно уверенно выдается спецодежда соблюдается питьевой режим, соответственно, все эти туалеты, и столовые функционируют, достаточно хорошая кухня, в принципе... Хотелось бы даже переделать из столовой уже в кафе, потому что уровень подачи самого, самого питания, приготовления, обслуживания, он, в принципе, на высоком уровне. И мне достаточно об этом приятно говорить, и даже, знаете, с большой гордостью, потому что, считаю, не все компании вообще э, могут добиться как успеха на рынке, скажем так, и внутри самой компании. Также касается это и спецодежды. Спецодежда постоянно, в принципе, анализируется с учетом работы рабочего, скажем так, рабочего персонала. Постоянно внедряются новые формы, виды одежды, я бы сказал, на высоком, опять же, уровне. Компания не экономит на это деньги. И, в принципе, спецодежда соответствует сегодня данным параметрам работы рабочего, скажем, в цеху и при выполнении своих производственных обязанностей. Друзья, поэтому, если вы еще не решили, как вам дальше поступать и как вообще связать свою жизнь с какой, с какой компанией, то это компания ТМК. Поэтому не надо думать, вообще, есть ли какие-то альтернативы. Альтернатив, в принципе, я думаю, что не существует. Это лучшая компания на сегодняшний момент, которая, в принципе, дает своевременную зарплату, как я уже сказал, весь социальный пакет исполняется отпуска поездки санаторно-курортный ну я не знаю ну в принципе все возможные ресурсы все возможные методы компания предоставляет э, именно тем людям которые э, работают на благо компании и в принципе идут э, в ногу в ногу так сказать э, к успеху и к дальнейшему росту самой компании. То есть мы работаем на одну общую цель. Поэтому рекомендую вам подавать свои заявки, резюме в отдел кадров, как можно быстрее связывайте свою жизнь с компанией, потому что в принципе люди и вакансия на место, она в принципе всегда ограничена и лучшее место всегда займет лучший. Друзья, вообще, почему стоит связать свою жизнь с компанией и, в принципе, подумать о перспективах своего карьерного роста? Давайте, в принципе, посмотрим на данный слайд. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня 7 апреля 2021 год. И, пожалуйста, у нас вышло такое вот письмо. В честь 20-летия компания вручает единовременную премию всем сотрудникам, состоящим в штате на предприятии на 31.03.2021 года. Сумма 20 тысяч рублей каждому. Если задуматься, то давайте, может быть, вспомним или как-то подумаем какая на сегодняшний момент компания в принципе может позволить себе ну в принципе сумму 20 тысяч рублей каждому на данный момент я работаю в предприятии на предприятии где у нас 10 тысяч работников в принципе которые трудятся на общие цели компании тмк и, в принципе, я думаю, что несложно посчитать э, сумму и, в принципе, эту самую премию, которая будет вручаться, в принципе, каждому, как я уже сказал, сотруднику. И, я думаю, есть над чем задуматься, если вы еще думаете. Друзья, но мне хотелось бы подвести итоги по поводу компании ТМК. ТМК является лидером на рынке, как я уже сказал. ТМК – это самая сильная компания на сегодняшний момент. Если вы себя считаете умным, образованным человеком, который, в принципе, может войти, в принципе, в состав нашей компании, то вы, как говорится, можете подать свои данные и с вами проведут собеседование по поводу трудоустройства, ну и вообще дальнейших ваших перспектив. Я думаю, что стоит продолжать и верить, доверять компании тем людям и людям, те, которые, например, за границей, люди, которые хотят взаимодействовать с компанией. Я думаю, что это верный шаг к успеху верный шаг к долгосрочным перспективам я думаю что люди которые в принципе не живут одним днем они верят в успех это на долгие годы то я думаю стоит подумать о вашем будущем поэтому есть возможность мы всех людей встречаем с улыбкой с открытостью мы доверяем людям как самим себе поэтому делайте вклад и верьте в успех, идите навстречу компании ТМК, которая, в принципе, всегда вам поможет, если вы будете открыты к самой компании. Друзья, я очень рад, что, в принципе, сделал такое видео о компании ТМК. Мне, в принципе, всегда хотелось это сделать, но не знал как. И сегодня, в принципе, настал тот момент, что я там на такой позитивной ноте в принципе рассказала о той компании опять же хочу сказать что я горжусь там где я работаю вообще счастлив от того что у меня сейчас есть и mm. на этом я думаю пока что все я думаю что мы еще увидимся а, с вами был Максим Винокуров работник а, сотрудник компании ТМК в принципе сегодня это было самое честное правдивое видео я думаю что а, всяких там недоразумений не должно быть то есть Трудимся на благо компании ТМК.